Вот начинаем новый эксперимент. Будем сажать ячмень. Вот. Это у нас зерна, вот те, которые имеют корни, вот я положил сюда, в керамику, это у меня обожженная керамика. Ну, насыпал сюда чернозема, ну старый чернозем, вот. У меня здесь днище есть. Вот она, без дырок. Она будет стоять под водой. А сюда будет э, загружаться водород. Вот, вода будет с этим, с, ани с анионом гидрокарбоната, насыщенная водородом. И в воде будет поступать высокое напряжение. Плюсовое высокое напряжение. Вот. Энергия будет вылетать от, от трав. И энергия плюсовая выходит. От воздуха отрицательная энергия поступает. И эта отрицательная энергия будет собирать э, катион водорода. Вот а сверху воздух будет охлаждаться, вот. и в холоде э, водород будет сохраняться в гидридах, вот. ну, потом посмотрим результат вот этого эксперимента, вот. Скажем так, начало есть, начало есть. Вот, сейчас я это все засыплю землей, вот так, ну, где-то сантиметр вот с поверхности придавливать не буду, чтобы корни не сломать. Вот. Ну потом налию воды, налью воды, и потом уже не буду поливать, потому что она будет стоять в воде. Вот сама она будет стоять в воде, как гидропоника. Вот. Ну керамика она пористая, она все равно будет притягивать воду. А ячмен, она как бы любит, любит сухое, сухую почву, вот, ну, влажная, не очень, не очень влажная, так, скажем так, вот, подписывайтесь, будем наблюдать.